Вас приветствует магазин Sport Extreme Экстрим Продолжаем на нашем канале обзоры про необходимые аксессуары для катания на велосипеде. И сегодня поговорим с вами про небольшой набор. Про него часто спрашивают, что купить из аксессуаров, покупая велосипед, что мне может понадобиться. И мы подумали и решили, что есть несколько необходимых аксессуаров, которые... Помогут вам стать не просто велолюбителем, а стать настоящим велосипедистом. Нам может понадобиться набор шестигранников. С помощью шестигранников собирается и разбирается весь велосипед, ну, плюс еще несколько ключей. Но основные ключи на наборчиках есть. Также идет отвертка крестовая и обычная плоская. Также вам могут понадобиться бартировки. Чаще всего их в комплекте 3. Они удобно собираются, чтобы их не потерять. Это для того, чтобы снять резину и поменять камеру. Конечно же, камера и насос для того, чтобы накачать камеру. Или проверить давление. Рекомендую вам брать насосы вместе с манометром. В домашних условиях или во время езды вы сможете с легкостью все проверить. И также небольшая подседельная сумка, в которую влез, влезут все аксессуары, которые я вам показала ранее. Заходите к нам на сайт, выбирайте для себя те аксессуары, которые могут вам понадобиться во время езды на велосипеде. Мы также рекомендуем брать флягу и подфляжник. В дальнейшем, если вы предполагаете спортивные выезды или длительные катания неплохо было бы еще иметь велоконфиг. Заходите мое на сайт wwwyu